И всем привет, с вами Dark King, и это уже будет новая игра в нашем, ну, канале. Я тут немножечко потестировал, <ф> да. И, короче, это вроде как веселенькая игрушечка. Так. Наш, короче, шарик так будет прыгать. Блин, какой шарик. Короче, кубик. Я тут ставлю, наверное, какую-то музыку. Потому что, наверное, тут будут авторские права, и я не хочу их получить. Нет, поэтому как-то так. <смужой> как? <смужой> как я это сделал? Так, ладно, кстати, эта игра стоит где-то 25 рублей со скидкой 90 процентов. Поэтому как-то так. Пока что все легко. Ну а потом будет все сложно. Как видно, короче. Так. Вот так, короче, все просто. Нифига себе. <свист> <свист> Прикольно. Кстати, игра. Да. <свист> Пока что все легко, кстати, получается. Да. <свист> вот он мой, в принципе, скилл. Но это легкие уровни. поэтому а очень сильно легко <как> <как> так еще одну звезду получил <как> <Е> ей <как> странная игра я понимаю <как> сколько а <как> <как> так давайте далее Еее вообще изи. Так, давайте-ка еще. Че Так легко проходится. <связь> <связь> <связь> <связь> Не знал. Ладно. Дальше. О, я это сделал! Откат <свист> <свист> а пройти. <свист> <О>! <свист> неплохо. Так давайте-ка еще. Я чуть не упал Я тут впервые Что? за дичь? Ладно. Вот так. А, ну уже что-то посложнее уже делается. Окей. Как? Так Блин, это было сложно, серьезно. Я чуть не умер от этого, господи, давайте чуть-чуть. Ещё... Аааа! -а -а! Знал так, ладно, что... Это же... Жа... <смех> <смех> <Okay. смех> Так. А как это? А -а. Нет! Слишком сложно. блин, а, а oh, это слишком сложно. Блин, а что так сложно? сложно не ну вот это уже было легко если честно так следующее как тут В смысле? А че так долго? о ООООУ Не понял ей, блин, а ч ⁇ так сложно? Так, ладно. Короче, как-то так, ну ладно. <смех> <смех> Было неплохо, ну, короче, ладно. С вами был Dark King. Всем удачи и всем пока!